Mm. <music> 6 апреля в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялось заседание Наблюдательного совета КФУ. Участие в мероприятии принял министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Перед началом заседания гости осмотрели инфраструктурные объекты Инженерного института КФУ. Участники заседания ознакомились с высокотехнологическими достижениями университета. Им были представлены разработки в области робототехники и 3D-моделирования оборудование IT. В тачком принтере можно получить такие тонкие сетчатые структуры и потом вставлять их в человека. Также, только -то на нашей машине, ничего сделать, если это а, памяти, потом сжимается полка, засунулся тело человека, под нагримом она выпрямляется, и можно уже доставать. Осмотр начался с площадки испытательного полигона цифровых производственных технологий. Также были продемонстрированы роботы, которые выполняют различные задачи. Например, роботы распознающего образа, роботы, играющие в футбол и другие. Открыл очередное заседание наблюдательного совета университета его председатель Николай Никифоров. Сегодня мы смогли посмотреть и очень впечатляющую выставку, реальные результаты исследований, разработок по самым передовым а, направлениям, которые идут и в рамках программы «Цифровая экономика» и много а, других направлений еще. Собравшийся поприветствовал и президент Республики Татарстан. Он подчеркнул, что в развитии университета видны серьезные изменения. Мы видим э, серьезные изменения. И очень приятно, что новые компетенции Казанского федерального университета очень конкурентные, очень востребованные для нашей республики в целом для нашей страны вот те разработки очень нас впечатлили самое главное это студенты они уже будут как бы интегрированы во все эти процессы цифровой экономики в ходе заседания была защищена дорожная карта Казанского федерального университета на 2018-2020 годы. Также одной из тем повестки стало открытие совместной автономной некоммерческой организации КФУ и РУСФОНДА, Казанский регистр потенциальных доноров костного мозга. А также были рассмотрены вопросы создания малых инновационных предприятий, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности вуза и другие вопросы. Диана Шилова, Леонид Влетьяров, Универньюз.